Программирование на языке Lua. Здравствуйте всем, рад вам представить курс программирования на языке Lua, который создан исключительно для разработки торговых роботов для терминала Quick и создания индикаторов на языке Lua для терминала Quick. В первую очередь, в чем преимущество связки язык Lua и терминал Quick? Во-первых, терминал Quick это самый популярный текущий момент терминал в России. И что бы ни говорили, он является один из самых стабильных на сегодняшний момент терминалов. Язык Lua интегрирован непосредственно в терминал Quick, и поэтому данный язык и роботы, написанные на данном языке, будут работать у вас максимально надежно и стабильно. Язык программирования Lua построен так, что с одной стороны он прост для усвоения даже для неподготовленного пользователя. При этом язык является очень быстрым, и работает очень быстро в терминале Quick, несравнимо быстрее, чем его предыдущие предшественники язык Купайл. Преимущество в том, что все библиотеки для него бесплатны. И при этом язык Луу с другой стороны открывает отличные возможности также для работы профессионалов, использования классов и других более продвинутых вещей. В текущей версии курс состоит из двух частей. Первая часть посвящена основам языка Упор в данном курсе делалось именно на простоту изложения материала, отсутствие лишней воды и непосредственно сразу на практике изучения материала. С первых уроков мы начинаем строить вместе торгового робота, создавать его вместе, и вы научитесь грамотно подходить именно к разработке торгового робота. Вы научитесь не только писать программы, но также тестировать и отлаживать торговых роботов. Особенно внимание также уделяется ошибкам и подводным камням, которые могут у вас на первых порах возникнуть при изучении данного языка. Задача данного курса – избавить вас от ошибок новичков и максимально сократить время освоения языка ЛО. Вторая часть посвящена исключительно разработке индикаторов на языке ЛО. Можно приобретать даже вторую часть отдельно, и она будет полезна. Но максимальную эффективность вы получите, если будете заказывать две части курса вместе. Индикатор – это лучший способ для визуального трейдинга, и это является одним из самых простых способов создать робота, о чем будет отдельно оговорено в курсе и рассказано об этом. Вторая часть также построена по принципу, что мы на практике изучаем материал, мы учимся грамотно подходить к разработке индикаторов. И с первых же уроков начинаем создание рабочего индикатора Фрактау для терминала Quick. Какая основная цель данного курса? Во-первых, это максимально быстро освоить язык программирования Lua, научиться грамотно автоматизировать свой трейдинг. И что немаловажно, сохранять свои алгоритмы в секрете, разрабатывая торговых роботов самостоятельно. И в результате изучения... Научиться зарабатывать деньги в полностью автоматическом режиме, создавая торговых роботов самостоятельно своими руками. При заказе одновременно базовых основ языка луа и второй части по разработке индикаторов для вас предусмотрена специальная скидка. А Чтобы убедиться в качестве изложения материала, вы можете посмотреть пример одного из уроков, который входит в данный курс. Благодарю за внимание.